Продолжаем экспертные беседы с турбанжур. Сегодня у нас самое главное в Турбанджур, Леночка -цыганок. Говорим про Доминикану, она недавно из нее вернулась. В этом видео разница про Ля Роману и Пунтакану. Я бы даже, всем привет, привет, привет. И я бы хотела сказать даже не про Ля Роману и пунта -Кану, а Атлантическое побережье и, и Карибское. Потому да. что, да, на Карибском не только Ля Романа, а и другие курорты тоже. Вот видите, сразу видно, вот кто был в Доминикане. Ждиночка была, а я не была. Ну вот и Жаночка будет, и мы еще такой, знаешь, устроим эфир, да, и вот поделимся впечатлениями. Но на самом деле, знаешь, вот мне кажется, у многих ассоциируется вот как раз Доминикана, Карибы, да, а вот как всем известная пунта все-таки расположена как раз не на Карибском море а на Атлантическом океане. Вот. Но, э, честно говоря, вот, я прям, ну как, и есть эта разница вот настолько, но вот, когда мы находимся на самом побережье, я прям вот глобально ее не увидела, но есть как бы там свои особенности в чем, не в цвете воды, а, а в других моментах. И есть вот любители, на самом деле, как оказывается, вот общались тоже с нашими гидами, кто там работает, то есть это э, в чем, кто что больше любит. Кто-то больше любит Карибы, кто-то mm -hmm. больше любит Атлантический океан Песок действительно там вот такой вот Белоснежный, мягкий, вот для тех, кто, знаешь Ищет, а чтобы нам был песчаный пляж То это как раз вот здесь Вас в любом регионе э, Ждет, здесь ждет это песочек Или? А Здесь это Атлантический океан ага. Да, Это в одном из отелей Да, Атлантический океан вот, ну вот, честно говоря, вот так знаешь, даже вспоминаешь, ну вот по экскурсиям я точно знаю, какая была на Карибском море, какая. Вот, ну и, конечно же, уже по курортам. Так вот, что хотела сказать. пунта -кана у нас это Атлантический океан. Если мы говорим о курортах Ля Романа, если мы говорим о курортах Бока-Чика, хуан и бая это все у нас Карибское побережье. Но большинство отелей, все-таки, выбор, это, конечно, у нас на пунта -кане, Вот, и есть ну, скажем, свои особенности вот в, в курортах на Карибском побережье. Почему? Потому что а, в таких курортах, как Бока-Чика и хуан там такие более... А, не все, но много вот как раз отелей, когда, когда начинают смотреть по ценам, да, вот есть какие-то самые бюджетные отели, кстати, у нас есть и цены, мы их сможем тоже, uh -huh. да, озвучить по регионам и по отелям, и вот первые там троечки, четверочки, как правило, из этих регионов, вот, и в самом бока вот мы как раз вот и выходили за территорию отеля, как раз хотели купить эти карточки, вот, рядышком есть город, отелей буквально там несколько, и... С одной стороны, это классно, местный колорит, но с другой стороны, ну вот в отелях все хорошо, и вроде бы за пределами отеля, да, в светлое время суток безопасно, вот, но в темное время суток все-таки не рекомендуем выходить, так как... Ну, в общем-то, не рекомендуется выходить. И, соответственно, отели там вот такие вот более бюджетные. И вот как нам говорили, кто выбирает, а потом дальше какой-то бюджетный отель, потом поездить самостоятельно на машине, там попутешествовать. Это ну, можно, но, э, не скажем, Доминикана – это не то направление, где стоит так делать. И вот как раз вот часто в этих регионах и бывают какие-то вопросы, потому что взяли более бюджетный отель и дальше поехали и, скажем, нашли себе какие-то приключения. Какие -то приключения. Это, это точно. Вот. Но э, самое как бы моя любовь, это вот регион Баяиба, там как раз и классные отели, и считается самое красивое Карибское море, если мы не говорим о экскурсиях. Вот, и ну, действительно вот очень-очень красиво, я для себя его сразу же взяла на заметку. Что, я посмотрю, да. что вот вообще, пляжи действительно очень а, чистые, они убираются. Вот Все твои видео, вот та картинка, которую мы ожидаем увидеть, очень много, самым распространенным вопрос это водоросли. Водоросли, бывает, вот да. это вот та особенность, которую действительно как-то вот, ну такое есть такая небольшая ложечка дегтя, когда, а, есть эти водоросли, и вот их видно, ну, как бы, Ну, это немного, это частичка. Там бывают фотографии, что, что прям… Что да. прям, ну, это, смотри, это зависит, вот мы тоже были, разные есть пляжи, но в основном их убирают, это раз. Во-вторых, это, ну, как бы природа, то есть, да, за ночь, например, набросала, то есть, uh -huh. да, и утром еще не успели убрать. Тоже зависит от отеля, кто-то вот прям самого-самого утра уже это убирает, у кого-то, ну, скажем, такая горка уже побольше осталась, и вот, ну, это то но когда это, конечно же, еще и в воде, то вот для тех, кто не любит, да, ну, как бы, такие впечатления, тогда уже будут малоприятные. Но мы были как раз в августе месяце, когда считается, не. что самый, наоборот, сезон ну, водорослей. Ну, ну, не да. сезон, а сезон водорослей. Да, да, да. Вот хотя нам говорят о том, что они, ориентируйте лучше на то, что они могут быть в любой период времени, но больше все-таки на Атлантическом океане, mm -hmm. на Карибах. Вот действительно мы их там, ну, или не видели, или практически не видели то есть ты тогда получаешь вот этого вот красивого цвета воду, такого цвета аквамарин э, и этот белоснежный песочек, э, то э, на Атлантическом океане, вот правда, местами, то есть здесь вот прям все хорошо, э, здесь могут быть водоросли. Но еще день от дня зависит, да, то есть где-то немножко больше волна была. Ну, это природа, то есть это, да, вот они чистят океан, и, соответственно, есть вот такие вот моменты. Но фотографии и видео просто красивенные вообще красивая. Леночка наснимала да. нам из Доминиканской республики. Что ты все-таки рекомендуешь? Какое побережье вот ты отправляешь своих туристов? Или туда и туда? Ты знаешь, вот я так думаю, вот я все узнаю, что у нас mm -hmm. на Карибах. Вот посмотрю, то есть, потому что же считается, что лучше и будем только туда отправлять. Но с учетом того, что все-таки разнообразие Пунта-Каны, да, ее выбора отелей и, соответственно, есть все-таки там где-то больше ну, как инфраструктура. Вот, поэтому я бы, наверное, все-таки не ориентировалась на только то, что, вот я как сказала, mm -hmm. да, боибо все, это моя любовь только mm -hmm. туда, но все-таки там не так много отелей, не каждому mm -hmm. может подойти бюджет этого отеля. Вот, соответственно, здесь нужно смотреть по инфраструктуре самого отеля, mm -hmm. кому что больше понравится, потому что много отелей идут только для взрослых, например, то есть, или, например, эта часть отеля для взрослых, эта часть для детей. Вот, и здесь, знаешь, все-таки, да, мы едем на пляж, мы хотим увидеть эту всю красоту, но мы однозначно поедем точно на экскурсии и увидим okay. еще более красивое море, чем то, что мы увидим на пляже. То есть, да, у нас следующий блок будет по экскурсионным программам. Вот. И, соответственно, и, ты знаешь, не оставила для себя а, то, -то, чтобы, да. то, чтобы выбрала. Ну и вот когда, а, если мы перейдем к блоку по ценам, то вот что Давай бы я точно поняла? Да. А, действительно, очень небольшая разница в ценах, например, между 3 и 4 звезды. То есть, да, между до 4 и 5 звезд. И это те направления, когда куда то не будешь так часто летать. То есть ты в принципе уже можешь увеличить свой бюджет. Да, да. Вот я рекомендую дорогие путешественники. Действительно вы там еще тоже, как правило, все планируют какой-то бюджет еще с собой. И конечно его там тоже стоит потратить на экскурсии. Но тем не менее такие дальние направления все-таки ну не на много, но или на много, насколько вы захотите. Mm -hmm. То есть да, спланировать и выбрать лучший отель и уже получить все-таки масса удовольствия, чем потратить эти ну как бы две с, э, с хвостиком да, yeah. тысячи долларов и в итоге получить разочарование от отеля три звезды, потому что они очень разные бывают и ну как бы... Потому что мы ожидания реальность. Как да. Правило, мы видим картинку пятизвездочного отеля, роскошного убранного пляжа с невозможными коктейлями. В общем, поэтому экспертная беседа Torbonjour для этого и существует, для того, чтобы помочь вам выбрать. Существуют комментарии под этим видео, чтобы вам Могли задавать ваши вопросы. Что может быть да, Давай, уже да, давай по ценам, конечно, да, давай по ценам. То есть, вот для сравнения, я, все сейчас идут предложения на 27 э, сентября. Э, кстати, вот то, что по вылетам, вылеты идут на 10-11 ночей. 27 сентября будет как раз 11 ночей. И это тот формат, который, мне кажется, самый идеальный. То есть, вот всем мало, потому что да, разница по перелетам, две недели, но ну, не всем подходит. И иногда кому-то уже даже устают. Да, ну, это на любителях. Тут, Кому-то и 21 день не подходит. Вот а здесь, скажем, такой средний, самый хороший вариант, это 11 ночей. Вот отель в регионе Бока-Чика, Белив Доминикана Бэй, отель 3 звезды, на питание все включено. На двоих взрослых это 2208 долларов с авиаперелета. Для сравнения, дальше у нас будет отель 4 звезды, но ну не для сравнения, в общем-то и для выбора, и вот предлагаю да, это сравните emotions, э, emotions, отель 4 звезды, на все включено, на двоих будет стоить 2497 долларов, то есть разница у нас 290 долларов на 2 человека на 7 ночей, то есть я, конечно же, понимаю, что 200 долларов, даже почти 300 долларов, да. то есть это с одной стороны и немало, но с другой стороны, ну честно, это абсолютно разного уровня отеля и абсолютно разные Эмоции, которые ты получишь там, потому что, повторюсь, Доминикан это тот отель, в котором, э, э, тот О, курорт, в котором, да, вид отдыха, ты проводишь максимум времени на территории отели. отеля, да, то есть не только же одним пляжем, то есть, да, это и напитки, это выбор питания, это какая будет анимация, то есть какие развлечения, ну, то есть вот это вот все тоже складывает свои впечатления на отдых, ну и, конечно же, 4-4, но я рекомендую выбрать отели 5 звезд, выбор их очень большой, то есть, да, от попроще вариант до э, супер-лакшери, делюкс, да, да, и все остальное. То есть, ну, вот стартует цена, вот здесь действительно разницы практически нет. Вот, кстати, в регионе, который я говорила, Бае и Ибо, на Карибском побережье, э, стоимость будет, э, Believe Collection, у нас стоит на 2 человека 2,506 долларов. То есть, вот здесь разница, ну, 10 долларов. Конечно mm -hmm. же, стоит выбрать этот отель 5 звезд, или также могу предложить другие варианты отелей, и отели именно 5 звезд, где будут где будет комф более комфортный отдых. Кстати, вот если по ценам говорить, то есть еще вылет немножко раньше, на 17 сентября. И с учетом того, что даты вылета такие, скажем, ближайшие, там даже ниже цены. То есть те же троечки можно смотреть от 1900 долларов на двоих, пятерочки, по-моему, там от 300 на двоих. Ну, то есть есть все-таки где-то ниже сезон, то есть и сейчас дата относительно ближайшая, даже есть и более низкие цены. Но если мы говорим к сезону ближе вот уже к ноябрю месяцу, да, то там понемножку-понемножку цены растут. Ну, те даты, которые интересуют, запрашивайте, всегда вам подберем. На самом деле, Доминикана, я считаю, что в этом году будет одним из самых топовых направлений по экзотике. Почему? Потому что это у нас all-inclusive, это прямой прилет, это удобно, это вот то, что многие хотят и экзотику, но не, ну, не понимая, сколько, например, я потрачу денег в Тае, да? Вот, да, то есть, да, когда да, ты да. только на завтраках едешь, то есть, а как это у меня нету собственного пляжа, а там пляж чистый, не чистый, ну, то есть, вот эти вот все моменты, то Доминикана это вот та картинка все-таки которую мы видим в рекламе да мы ее можем получить но только вот не так сильно завышать уже свои ожидания Правильно. а за вот этими картинками там с э, рекламы баунти и наши вы еще дополните на экскурсии о чем мы расскажем в следующем Хорошо. блоке я тебе не дала сказать, что но еще Тарай, где нет ползучих всяких вот этих ящиков змей, и живности. Я не хотела заканчивать, я думала, что ты продолжишь, До этих живности, потому что мы в эфире, а мы даже в эфире, поэтому мы что это дополнительный плюс для тех, кто вот как я не любит ни пауков, ни змей ничего, как вот это может быть в Таиланде, поэтому это еще один одна причина выбрать Доминикану, а мы переходим. В следующих видео будем говорить про X. Вот видишь, вот видишь, как классно, что нас не выключит. Рассказал самые-самые тоже интересные вещи, да.